Приветствую, друзья! Сегодня речь пойдет о двух фильмах-экранизациях произведений Стивена Кинга. Это «Сияние» 1980 года и вышедшее в этом году его продолжение «Доктор Сон". Со». Роман «Сияние» впервые был издан в 1977 году и стал первым произведением Кинга, которое можно назвать бестселлером. Спустя год его киноадаптацией занялся режиссер Стэнли Кубрик, а еще через год фильм был готов. В центре сюжета супруги Джек и Венди Торренс и их сынишка Дэнни. Джек – бывший школьный учитель. Лишившись работы, он перебивается случайными заработками. Ему предлагают временную должность смотрителя в горном отеле Оверлук, который ежегодно закрывается на зимнее время. Руководство отеля предупреждает соискателя, что в прошлом сезоне в нем произошла страшная трагедия, унесшая жизни четырех человек. Но Джека это не останавливает. Он забирает свою семью и с радостью перебирается в шикарную гостиницу. В сценам не проявляют того же энтузиазма. Женщину пугает жизнь в отдаленной местности, учитывая, что зимой дорога до отеля занесена снегом, и добраться до ближайшего города можно только на снегоходе. У Дэнни же свои причины для расстройства. Мальчик всегда был чувствительным к различным проявлениям сверхъестественного, и в этом месте он ощущает неладное. Шеф-повар гостиницы сразу понимает, что перед ним необычный ребенок, Перед отъездом он рассказывает Дэнни, что тот обладает даром сияния, а значит, может видеть и чувствовать гораздо больше, чем другие люди. Но отец не желает слышать доводов своих близких и гордиться полученной работой. Постепенно зло, поселившееся в этом месте задолго до его новых жильцов, начинает влиять на Джека. Его все больше раздражают домочадцы и их желание покинуть отель. Но когда Вэнди обнаруживает на шее у сына гематома неизвестного происхождения, то немедленно принимает решение уехать из этого проклятого места. Но уже слишком поздно. Оверлук снова жаждет крови и не собирается отпускать своих пленников. Кино длится почти два с половиной часа. И за все это время ни разу не возникло желания перемотать вперед. А ведь это основной показатель качества фильма. Каждый эпизод выверен и находится на своем месте. Диалоги героев осмысленные, и содержательны. Нет лишних сцен и второстепенных персонажей. Кубрик не снимал ужасы, он снимал тонкий психологический триллер. И именно за счет психологического давления создается соответствующая атмосфера. Кошмаров, как таковых, здесь совсем мало. поданные не эпизодически и скорее оттеняет сюжет, они являются его основой. Стоит сказать, что Кубрик отступил от первоисточника, чему совсем не обрадовался Стивен Кинг. Да и в подборе актеров они сразу не сошлись. Кубрик предпочел отдать главную мужскую роль Джеку Николсону, и персонаж в его исполнении с самого начала фильма производит впечатление человека, у которого имеется некое расстройство психики. Он нервный, импульсивный, но при этом весьма амбициозный и властный. У людей с таким набором качеств неизбежно будет взрывной характер. Его супругу сыграла актриса Шелли Дюван. Ее исполнение Венди кажется слабой, податливой, даже расфокусированной. Глядя на нее, трудно себе представить, что она справляется с ролью жены и матери. Но ее героиня с сюрпризом. Когда приходит время, и они с сыном оказываются в опасности, Венди собирается с силами и дает отпор своему мужу. Понравилось, что на эти роли выбраны актеры с очень запоминающейся, но совсем не привлекательной внешностью. В них обоих напрочь отсутствует глянец и лос, но визуальный ряд в итоге от этого только выигрывает экрана водыни исполнил его тезка актер Дэнни Луид. И надо сказать, что для ребенка этот марчуган справился просто отлично. Жаль, что впоследствии его актерская карьера сошла на нет. Хотя с такой обаятельной внешностью он должен был быть на расхвату представителей киноиндустрии. Тем не менее, в подростковом возрасте он перестал посещать кинокастинги и впоследствии стал преподавателем естественных наук. Стэнли Кубрик вложил в этот фильм душу и много труда. Он заставлял актеров делать десятки дублей каждой сцены, чтобы добиться нужного эффекта, а потом лично разбирал отснятый материал. Интерьер самого отеля проработан настолько хорошо, что даже сложно представить себе, что все увиденное в картине – это декорации. На выходе очень самобытный фильм, который вошел в историю кинематографа как один из лучших хорроров 20 века. И вот несколько лет назад Стивен Кинг анонсировал написание продолжения «Сияния», и в 2013 году книга «Доктор Сон» была издана. Вскоре после этого компания Warner Brothers взялась за ее экранизацию, а в ноябре этого года мы получили готовый кинопродукт. На этот раз режиссером стал Майкл Флэнган, который ранее довольно успешно экранизировал кинговскую игру Джералда. В сиквеле события поданы спустя 40 лет после трагедии в отеле «Оверлок». Хорошенький мальчуган Дэнни вырос, но то ли тяжесть сверхспособностей, то ли детская травма поспособствовали тому, что он превратился в алкоголика без определенного места жительства, семьи и друзей. Он приезжает в небольшой городок и устраивается на работу в хоспис. Благодаря своему дару Дэнниел помогает тяжело больным людям безболезненно завершить свой жизненный путь и уйти без страха. Однажды с ним телепатическим путем связывается Абрастон, девочка, обладающая очень мощным сиянием. Она рассказывает ему о некой группе людей, которые именуют себя истинный узел и убивает особенных детей, чтобы питаться их даром. Поначалу Дэниел просит ее скрывать свое сияние, чтобы не попасть в поле зрения этой группы. Но Абра не может и не хочет мириться с тем, что другие сияющие дети продолжают умирать. Она уговаривает Дэниела помочь ей прекратить убийство. Если говорить откровенно, то Роман Кинга «Доктор Сон» вышел довольно посредственно. Но, на мой взгляд, даже такое произведение можно было экранизировать интересно, учитывая сегодняшний уровень развития компьютерных технологий и спецэффектов. Но в итоге 2,5 часа воды, которую лениво перекачивают из пустого в порожнее. Участники истинного узла не выглядят зловещи. Они как разбойники с большой дороги. Катаются по стране, то там, то сям, воруя детишек. В принципе, этим они не отличаются от любых других маньяков. Даже их лидер Роуз больше занимается самолюбованием, вместо того, чтобы творить ей положенные по статусу злодеяния. Хотя Липека Фергуса в этой роли смотрелась гармонично. Взрослого Дэнила исполнил известный актер Юэн Макгрегор, а Абру – начинающая актриса Кайли Кюра. И может быть, они бы и хотели и могли сыграть свои роли лучше, но совместный сценарий Флэнгана и Кинга не дал им ни единого шанса. Возникло ощущение, что режиссер разрывается между сиянием Кубрика и сиянием Кинга. В итоге его бросало от одной крайности в другую, и он так и не смог поймать ту самую золотую середину, чтобы снять свое кино. В этом фильме упор сделан не на психологию, а на фантастику. Но ни страх, ни даже напряжение это не вызывает. В середине фильма, когда события так и продолжают тащиться со скоростью грустной улетки, становится скучно и хочется поскорее узнать, чем же все закончится. Стоит упомянуть, что Дэни Лоиду в новом фильме тоже нашлось место. Он исполнил эпизодическую роль отца, убитого мальчика-бейсболиста. Объективности ради делают скидку на то, что тягаться с культовым фильмом сложно. Но если рассматривать сипил вообще без привязки к сиянию, то становится очевидно, что фильм не обладает собственным характером и драматизмом. Лично меня картина разочаровала. Используя школьную терминологию, слабенько, на троечку. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока.